Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Сегодня поговорим об активных энергиях тельца в период с 15 апреля по 20 мая 2021 года. Друзья, прежде чем перейти к нашей теме, традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал ссылка в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из ютуба. Итак, начну с общего. Телец, второй знак зодиака, принадлежит к стихии Земли. В качестве фиксированности характерных свойств Земли, таких как способность накопить в себе энергию и оформить накопленное в реальную форму, Подходит в виде аналогии земля в ожидании посева или посадки в нее деревьев или цветов. Это красота естественных форм, гармония всего живого во всех его проявлениях. Разнообразие цветов, красок, запахов, ощущений, форма, прикосновения, определение своего отношения к красоте самой природы и есть проявление тельца. Этот знак содержит в себе энергию и показатели первоначальных моментов, связанных с развитием и ростом. То есть принадлежит этот знак к зоне созидания. Эта зона описывает активные, начальные, первые качества всего круга знаков зодиака, что может описывать как человека, так и любой процесс, имеющий точку начала. Другими словами, знак тельца – это тот потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Это старт, толчок, с чего все начинается. Телец входит в квадрант Я внутреннее, показывает наш внутренний ресурс, заряд, заложенные в нас способности и потенциал. Управляет тельцом планета любви, красоты, комфорта, Венера. Называют в астрологии Малое Счастье с 14 апреля по 9 мая движется по этому знаку для бизнеса и финансовых дел это благоприятное время в партнерских отношениях также можно достичь стабильности старые отношения укрепляются новые знакомства заводятся осмотрительно очень благоприятное время для любви ухаживаний объяснений бракосочетания хотя в эти дни возрастает чувство собственничества Поэтому лучше не давать повода для ревности и не испытывать чувство партнера на крепость. Улучшается состояние здоровья, благоприятные мероприятия, связанные с улучшением внешности. При этом главное себя не перегружать. Лучше свое внимание направить не на физические нагрузки, а на упражнения и процедуры, которые доставляют удовольствие. Следует помнить, что желания людей в это время направлены не только на материальные блага, но и на еду. Аппетит в это время усиливается, поэтому следует соблюдать меру, чтобы потом не надо было бороться с лишними килограммами. Желания в это время часто не соответствуют возможностям, что, естественно, сказывается на настроении. Старайтесь не ссориться. Так как любой конфликт при транзите Венеры по знаку Тельца может затянуться надолго и подорвать отношения. В это время все воспринимается гораздо глубже и серьезней. 19 апреля в 13.30 Меркурий, а в 23.34 Солнце входит в знак Тельца. Положение Солнца в Тельце делает нас более упорными, настойчивыми, выдержанными, терпеливыми, целеустремленными, что практически всегда способствует достижению целей. В нашей жизни Солнце курирует такие области, как эго, цели, то, как и с чем мы себя ассоциируем, наши стремления и идеи. В этот период, с 20 апреля по 20 мая, Самооценка и мировосприятие во многом зависят от материальной обеспеченности и чувственного удовлетворения. Отсутствие нужной суммы денег может вызвать ощущение личной несостоятельности. Поэтому неплохо иметь небольшой запас, который придавал бы вам уверенности. Положение солнца оказывает влияние на уровень психической энергии, доступный нам. Если вы задействованы в увлекательном проекте, способствующем обогащению и укреплению вашего положения, будет наблюдаться упорство и подъем энергии. Если такого проекта нет, не планируйте на этот период мероприятий, предполагающих интенсивную психологическую активность. Настало время размеренного упорного и спокойного труда. Стратегия тише едешь, дальше будешь в период с 20 апреля по 20 мая более актуальна, чем попытки взять все штурмом. Меркурий в знаке Тельца до 4 мая. Чтобы не потерять деньги и не сожалеть о том, на что потрачены они, не ходите в магазин без списка и четких представлений о том, что вы собираетесь купить. Это поможет избежать лишних трат. Для саморазвития сейчас полезно размышлять о материальных ценностях, их распределении и приумножении. Любая творческая деятельность будет приносить деньги и психологическое удовлетворение. Умеренные, но постоянные нагрузки будут очень полезны. Стоит делать их даже если лень, но не доводите свой организм до стресса. В период активных энергий тельца с 15 апреля по 20 мая развивайте умение накапливать это касается не только денег но и других ценностей к примеру знаний полученные в этот период они обязательно принесут вам финансовое удовлетворение в будущем стоит всем позаботиться о своем фундаменте набраться сил так как уже в двадцатых числах мая начнется период ретро меркурия и коридор затмений об этом подробнее я расскажу в других видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. В апреле мае пока выражен транзитами знак Тельца, все стремятся придерживаться ранее установленного порядка. Но мы помним, что по этому знаку движется Уран, имеющий статус падения, и Черная Луна, негативная кармическая точка. Будут они здесь достаточно долго, поэтому... То ощущение счастья, спокойствия, которое многие почувствуют в период с 15 апреля по 20 мая, не навсегда. И расслабляться не стоит. Это прежде всего касается денег, имущества и партнерства. Постарайтесь воспользоваться этим периодом, чтобы решить свои финансовые проблемы. Устранить сложности в сфере личных и деловых взаимоотношений. И как-то обеспечить себя ну, в общем-то, тем минимум, который понадобится. Ищите дополнительные источники заработка. Совершайте сделки, купли, продажи. Оформляйте официальные союзы. Хотя в этот период многим хочется отдохнуть. Появляется лень, но из-за этого можно упустить благоприятный период и счастливые шансы и возможности. Поработайте сейчас, и тогда сможете отдохнуть в июне. Именно в этот период, именно в период активных энергий тельца усиливается умение твердо отстаивать свои взгляды и преодолевать трудности. Все, что сделано сейчас, в будущем обеспечат гармонию, уют, спокойствие и достаток. С негативной стороны люди склонны проявлять упрямство, жадность, потакание своим слабостям, лень. Естественно, это зависит от осознанности человека, внутренней работы над собой, понимания истинных ценностей, которые далеко не всегда материальны. Духовные ценности наиболее важны. Они позволяют обрести целостность, достичь личностного развития, что в результате поспособствует жизненному комфорту, карьере, финансовому благополучию. Меркурий в Тельце в период с 19 апреля по 4 мая повлияет на скорость усвоения информации. В этот период она снижается, запоминаем медленнее, зато надолго. Меркурий отвечает за общение, его стиль, темы, интересы, интенсивность. Регулирует способности и желание учиться. Курирует наше умение упорядочивать поток информации. В сфере влияния этой планеты также находятся ежедневные короткие поездки, стиль речи, то, как мы общаемся. Предпринимательская деятельность тоже входит в сферу влияния этой планеты. Общению присуща основательность. Может ощущаться ленность. Приходится... Прилагать дополнительные усилия, чтобы заставить себя изучать что-то новое. Для повышения интереса работайте на результат. Размышляйте о выгодах, которые вы можете получить, занимаясь выбранным делом. Можно вести систему поощрений. Доведя процесс до конца, вы покупаете себе что-то приятное. Смена привычного ритма работы может привести к дискомфорту. Если вас раздражает чья-то медлительность, не подгоняйте человека. Особенно это касается тех родителей, которые максимально нагружают своих детей дополнительными образовательными курсами. Можно напрочь отбить у ребенка желание учиться, если требовать от него больше, чем он готов воспринимать. Просто оставьте его в покое или мягко предложите помощь. Ребенку можно пообещать сходить в кино когда задание будет выполнено. При таком подходе работа будет сделана гораздо быстрее. Благоприятные возможности в период с 19 апреля по 4 мая связаны с рассудительностью и осторожностью в выводах, невозмутимостью, упорством и настойчивостью, но не упрямством. Упорство помогает человеку достичь любых целей – а упрямство ограничивает возможности, портит отношения с людьми и мешает принимать правильные решения и эффективно работать. В этот период люди ориентированы на материальные выгоды, поэтому возрастание прибыли достигается многими людьми. Мешает чрезмерное стремление к получению личного удовольствия в ущерб ближних. Медлительность и зацикленность на деньгах также препятствуют более хорошим результатом 27 апреля в 0602 по киевскому времени произойдет полнолуние по оси телец скорпион что еще больше акцентирует темы связанные с деньгами а также комфортом взаимоотношениями в дни полнолуния многим захочется фундаментальных перемен ведь полнолуние в скорпионе побуждает погрузиться глубоко во все чувства и переживания возникает потребность трансформации и преобразований с целью обрести стабильность. Более подробно о полнолунии расскажу в отдельном видео, появится на моем YouTube-канале в 20 числах апреля. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Друзья, дальше немного общей информации по представителям всех знаков зодиака. Кого интересует личный гороскоп, есть волнующие вопросы, на которые нужно найти ответы и понять, что делать дальше, добро пожаловать на индивидуальную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. В период с 15 апреля по 20 мая наиболее благоприятен для представителей знаков Тельца, Девы и Козерога. Это знаки стихии Земли. В это время многие получат долгожданную прибыль. Кто-то найдет работу или дополнительные источники заработка, если, конечно, он этим занимается, а не посыпает голову пеплом из-за своей несостоятельности. Хорошее время для представителей знаков рак и рыбы, относящихся к стихии воды. Они получают благоприятные возможности, так как земля и вода усиливают друг друга. Удается достичь того уровня комфорта, который вам необходим, чтобы жить и развиваться дальше. Скорпион также относится к стихии воды, но представители этого знака встанут перед тяжелым выбором. Телец силен в период с 15 апреля по 20 мая, а скорпион, его оппозиция в менее выгодном положении. Но полнолуние 27 апреля – поворотная точка вы многое сможете преобразовать в выгодную и полезную для себя сторону. Что именно делать, но здесь нужна личная консультация, обращайтесь. Сложный период для львов и водолеев. Огромная усталость, желание отдохнуть, но внешние раздражающие факторы указывают на то, что требуется приложение усилий, чтобы не выпасть из благоприятного потока. Львам и водолеям не стоит надеяться на везение. Их счастье зависит только от их готовности принять ответственность и в чем-то смириться, где-то уступить. Тем не менее, работа на квадратурах принесет хороший долгожданный результат, если вы не, сходи, ну, не сойдете с дистанции при первом же препятствии. У вас все через преодоление. Дерзайте, наберитесь терпения и у вас все получится. Овны, Близнецы, Стрельцы, Весы. Для вас этот период нейтральный. Вам предоставляется некий сценарий. Хотите, следуйте ему. Хотите, действуйте по своему усмотрению. Вы можете стать зрителем. Но также, проанализировав мое повествование, вы можете сделать выводы и выбрать правильную стратегию, использовав все возможности этого в целом благоприятного периода. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До скорых новых встреч. Пока-пока.